Камера стесняется, чего стесняется, блин? Вся дикшип. Тяжелая работа, я хочу отдохнуть. Ну, примерно так. Пойду на сон выключим. И сейчас пойдем драться, ребят, ну что это такое? Сейчас пойдем в а эту будочку и потребуем отдохнуть. Слышишь ты, как тебя там зовут, Майк или Джон? Я не стал ее бить, ребята, там женщина и она. дело самое самых опасных, да, городов считать? Я опять на том же самом аукционе, помните, где я вчера забирал вот эту недоделанную тачку? кабриолет, который я не мог завести, толкал вот здесь. Сюда же я и планировал его сегодня отвезти, если они не захотят забирать. Это такой отстойник, знаете, беспроигрышный вариант. То есть ты всегда можешь на Манхэме оставить тачку, никто ее никогда не эвакуирует, потому что, ну вот, они все приготовлены для кого-то. То есть какой-то водитель также приедет где-нибудь здесь. Ключики наверняка спрятаны на колесе, за колесом. Ну, в общем, есть даже специальные люди, которые работают от аукциона и там за какую-то копеечку машина вам выгоняет, чтобы вот не искать, не бегать. Я думаю, ключ спрятан. Ну короче. Ключи где-то по-любому спрятаны, так что идеальное место около магазина, нигде ты не припаркуешь, потому что ее эвакуируют в случае, если ты не клиент, и если собственники заметят, что ты как-то долго слишком там стоишь. Но ну, а мне сейчас нужно забрать здесь три автомобиля, загрузим, а после этого поедем здесь рядом, заберем в джип вчерашний, помните, Toyota, который я припарковал? Я надеюсь, ее не эвакуировали из другого аукциона. Ребята, здесь просто огромнейший Манхейм. Едем искать автомобиль. Я взял другой автомобиль. Ну, не переживайте, здесь везде такие GPS-датчики, которые позволят найти этот автомобиль. Ну, я его тем более еще и верну на то же место. А пока поехали. Там где-то все три, по-моему, рядом они находятся. Я думаю, удастся быстро найти, потому что пешком здесь просто очень-очень долго. Прямо слишком долго. Так, ребята, нашел я Honda Accord вообще без труда. Поехали, подгоним его куда-нибудь поближе. Кстати, тут знакомый мой водитель тоже... Тоже здесь сейчас на этой же стоянке, так что сейчас увидимся. Может, видео с ним какое-нибудь запишем, если не постесняется. А то в последнее время какие-то все стеснительные. Камера стесняется. Че стесняется, блин? Вы че, ребят? Ну, все нормальные, ребята. Блин, этот аукцион просто огромнейший, поэтому здесь легко можно запутаться. А вот как не запутаться, когда я запутался, я что то не знаю. Представляете, ребят, вот это зеленый трак и где-то рядом Лешка. А зеленый это тоже в нашей компании. У него сайны вот эти ну короче, таблички на капоте, на двери, сбоку где-то тоже наши то есть тоже в нашей компании грузится, интересно Алешку я сейчас увидел, он пошел туда. Короче, все знакомые, ребят, все знакомые. Классно, как будто бы, блин, я не знаю, в вершове. Про <решов> видите, я вспоминаю про Ешов, не могу забыть никак. Еще бы полжизни там прожил, столько воспоминаний хороших. Какие-то армяне там на меня наезжали, и менты меня первые. Там же, ребята, первая любовь, первое задержание. Ну все, все главные события жизни, которые бывают, задержание. Ну, важные события, важные. Привет всем, Привет, как, как ты? Трейлер продал? Помнишь, мы с тобой трейлер продавали, так и да, не продали. Да, продал, продал. Сейчас бы продали, мне кажется, за 5 секунд. Столько людей приехал, ты сам знаешь, что мне тебе рассказывать. Да продал. В общем, что? Как работал? Ты купился трейлер открытый, Там, да? Да. Я слышал, ну да. и как? Слушай, ну на открытом, ты знаешь, я сегодня довозил машину. На ролике будет у меня. Это жесть. Я не буду... Вот как ты историю рассказывал? Я уже оплатил. Типа, все нормально? Я говорю, cash on delivery. Не-не, все нормально. Вот этой фигне, я так понимаю, много будет, да, на открытом? Ну, есть, есть. Есть, yeah, да? Yeah. Встречается. 1200 люди должны были заплатить за машину. Тоже было, да? Сказали, у нас только 700. Нормально. Ну, ничего, ты также же сказал, я сейчас поеду тогда на сторож, да? Короче, работа есть, да? Ты сейчас тоже в да? То есть мы вместе? Да. Yeah. Но ты быстрее, ты гоняешь быстро, видишь, я сплю долго. 73 на круизе. Да? А я 60, я 62. 65. 45. Ребята, ищем Honda Accord. Леша свою машину не нашел, поэтому ему наш диспетчер заменил, какую-то другую даст. А я тем временем ищу Honda Accord. Где-то она вот здесь. Вот Honda Accord, но это не та, вот это уже интереснее. 0,7 должен быть. 0,7. Чаще просто. Просто, ребята, easy, easy load. Так. Легко. Короче, мы с Лешей договорились. Сейчас... Мы собираем его машину, а потом мои машины. Так будет быстрее. Блин, такое настроение сегодня хорошее. Почему-то хорошее очень. Выспался, поел. Вот что человеку нужно для счастья, ребят? Выспаться, поесть, ремень пристегнуть. А вам что надо для счастья, скажите? Единственное, знаете, у меня есть проблема, я с вами хотел ей поделиться. Постоянно падает камера, вот проблема, что делать. Много же у меня всех, кто меня смотрит, психологи, психиатры, кто угодно. А, я когда отдыхаю долго, ну долго для меня это типа там две недели, три недели мне начинает быть неудобно поэтому вот, я не работаю я разгильдяй, а я ну, как бы, с тяжелой работой я хочу отдохнуть, и это мне мешает понимаете, я хочу отдыхать я хочу не думать о работе, а у меня не получается я постоянно думаю об этом вот как с этим бороться, кто мне подскажет, что делать вот что делать, реально, что делать, что поможет и я хочу отдыхать, кайфовать понимаете, ну я кайфую, конечно, но не на 100% на 10 <смех> не ну, ну, ну не важно на короче хочется прям вот не думать ни о чем просто кайфовать и потом приехать ну там и заниматься уже делами как бы вливаться в работу в рутину там а у меня не получается я постоянно думаю думаю думаю вот я не работаю а потому потому что, что потому что вот нас блин приучили рабами будьте работать и 24 на 7 и иначе быть не должно хотя у меня вообще все в порядке фу-фу конечно ну у меня все нормально ребята у меня есть деньги у меня есть тьфу, возможности друзья блин у меня все есть, я вообще счастливый человек. Но вот эта вот фигня, она мне чуть-чуть мешает, правда. То есть чуть-чуть я как будто бы не на сто процентов, не на всю катушку. В общем, подскажите, что как эта проблема решается? Есть вариант какой-то? совпало что у нас да, у меня красный Фьюжн. А у тебя что, чем мы ищем тут? У тебя что еще? White Fusion. А у меня Ford Fusion тоже, но red. И все в одной зоне. И все в одном месте. Все в одном месте, да? А в одном место реально мы едем? Да. А что там? Куда мы едем вообще? В Чикаго. Не, я понял. А что там? Какой-то салон или что-то да, такое? Мы Дилерская мы теперь. С... Нормально они... Сейчас... они набрали. Я ищу, у меня где-то вот здесь справа должен быть. Так, 552 у меня должен быть. Он Лешин, рот вот мой. Все в одно место, ребят. Но он, правда, быстрее приедет, потому что он летит, блин, гоняет. А я не гоняю, ребят, а я... Ответственный гражданин, правило не нарушаю. Так, 552. Леша сразу, кстати, делает э, инспекцию, а я сразу не делал. он меня сейчас убедил, что это необходимо сразу делать. Знаете почему? Потому что в случае, если потом будут какие-то вопросы, у брокера, там, у клиента, типа, что-то мне привез, вот здесь повреждений якобы не было. И он может посмотреть инспекцию и сказать, что о, чувак, да ты делал инспекцию уже за пределами Манхейма. А где гарантия, что это не ты сделал? Понятное дело, что это не я сделал. Ну, как ты этим скретч этот сделаешь, пока ты тут доедешь. Но у него будет формальная причина обратиться в страховку и начать качать права, понимаете? То есть, вот эту вот фигню увидит, например, и захочет бабла срубить. И у него реально это получится сделать. Ну, я не знаю, таких случаев я не слышал, но у него это может получиться сделать. Поэтому лучше сразу. Чик-чирик, все поделал и все, и готово. И тебе быстрее, и не забудешь ты, потому что я иногда забывал инспекцию делать. Понятное дело, что эти машины на open идут и сильно здесь не докапываются. Это не Ferrari и не Корвет, но тем не менее, лучше быстренько чик-чик. Все отфоткал и на видео снял, и окей все. Моя, ребят, тачка почему-то не завелась. Но сейчас Джамбокс попробуем взять. Поэтому я взял Лешину, сейчас мы здесь ее поставим, и потом уже будем разбираться, где чья и кому какая. Очень, ребят, сейчас я вам покажу, что Леша себе приобрел. У него вот такой... Ну, трак, ладно, не смотрим, обычно, А вот трейлер на 7 тачек открытый. Можно брать какие хочешь. Джипари, видите, огромные джипы. Я вот такие уже не возьму. Ну, точнее, я возьму их два. А Леша, может, сколько? Ты 7 можешь таких взять? Да. да? То есть 7. А за них платят, ну, как, наверное, иногда за инкло. Да, Highlander? Вау! Wow. Но тут зато видно сразу все. Мент едет так, насколько ремней закрепил. Обязательно нужно на 4 каждое колесо. А в закрытом, конечно, на 4 никто не крепит. Все открыто, все легко, видите, здесь взял. Протянул, нормально взял. Подтянул, посмотрел, проверил. Все-все-все видно. А здесь тоже так же, да, насос стоит у тебя, да, где-то? Где-то спрятан. Угу. А это вверх-вниз поднимать, да? Это подушки спускать. Ну да, у меня так да. такая же штука. Вот такую, ребят. Помните, я вам говорю, что у меня плохой. Вот такой надо брать. Сколько такой стоит? Серьезно? Вот это самый четкий, да. да. Потому что у меня я какую-то фигню купил в автозоне. Хотя тоже застольник 130, что ли. Но она вообще шляпа не заводит. Она что-то вообще не фурычит. То есть такое ощущение, что проблема-то и не, не в аккумуляторе. Потому что тут ключ, он разобранный. Что-то они тут мутили. Давайте смотреть. Единственное, надо не глушить мне теперь, да? Ну да. Смотрите, профи. Видели, как загонять надо? Рядышком. Все, поехала. Он, Лёшка, загоняет свои джипари с разгона, блин. Бам-бам, на второй этаж. Сес, а почему он задом? Сейчас мы у него спросим. Видимо, нагрузку распределяет на заднюю ось и переднюю ось. Ось трака и ось трейлера. Вот видели? Намного проще и быстрее загонять. И Вот эту штуку гидравлическую вытащил и все, и поперло. Очень быстро. Раз и заехал. Быстрее, чем у меня. Почему задом загоняешь? Когда э, я поднимаю второй этаж, вот эта часть поднимается вот так. И здесь... А, ну то же самое, чтобы капот поднялся и у тебя не не да, так же и я, да. А так у тебя, в принципе, даже, даже с учетом, что есть UV, равно 13.6, как у меня, да? Да, отлично вообще. Но у тебя линеечка есть, на всякий случай меришь, да. когда спорно, да? Ну что, давай, я погнал. Видите, ребят, как важно общаться. Важно, важно дружить, важно общаться. Вот именно в моей работе с водителями, какие-то советы даст Лёша, он побольше меня шарит, он по -по подольше работает в этой сфере. Поэтому какие-то советы дает, он увидел, что я немножко быстро ехал там, ну как быстро, не 100 км в час там, ну скажем, больше, чем положено, да, немножечко. Ну или как сказать, положено там нисколько не положено, там не написано знаков, но видно, что по парковке человек не очень хорошо едет. Он говорит, в будний день, если бы это был не выходной, тебя кто-нибудь бы заметил, работяга какой-то, тебя внесли бы в блэк-лист. и что было бы? Было бы как вот с этим чуваком, вот с этим, нигде бы мы были не рады, но ну, по крайней мере здесь точно мне были бы не рады, внесли бы мой драйвер-лайсенс-блэк-лист, и отсюда бы я больше машины не взял, понимаете, поэтому буду знать. Ребята, честно говоря, есть небольшие сомнения в том, что Highlander, тот, который я вчера оставил и вытащил с аукциона, еще на месте стоит. Ага, я его уже вижу, все отлично. Зря я волновался. Я просто хочу в Ему что-то надо. охранник выше смотрит. А я уже знаю, что ему ответить. Вчера, когда я спрашивал на аукционе, могу ли я ставить на улице машину, он мне сказал, это City Area. Я типа не знаю, они могут там что-то сделать. Ну, в общем, это территория, не их. Поэтому он говорит, я, я не знаю, я не могу отвечать. Поэтому я знаю, если бы он меня сейчас сказал, что ты что, встал здесь? Ты не можешь... Я бы бы сказал, слышишь ты, как тебя там зовут? Майк или Джон, или Джо, или Федор. Это City Area. Отстань. Ребята, сейчас нахожусь в Санкт-Луисе, гусей гоняют. Ну, гоняю, гусей и у ребят ремонтирую. В общем, на. Так, по чуть-чуть, масло меняю так, профилактику. Что вам хочу сказать? Хочу просто напомнить, ребят, что нам необходимо оставить вам, нам, всем вместе, оставить отзыв на заведение, которое называется Wave Lounge, Mounch, Баунч, там что-то что то Как это сделать? Есть ссылка в описании, но можно по ссылке не переходить, и желательно этого не делать, а просто вбить в поиске лаунч-маунч-паунч, как они там называются, найти это заведение. Да, вы там, возможно, увидите ваш комментарий. Но его на самом деле нет. Что-то они там намутили, намудрили. Нам предстоит с вами выяснить, что они сделали. Они удалили все предыдущие комментарии. Они удалили даже некоторые комментарии, которые там были от реальных, по всей видимости, пользователей. И их рейтинг сейчас, по-моему, поднялся на тот же уровень, который и был. Но, возможно, немножечко ниже. По-моему, 4 или 4.1. Каким образом нам нужно поступать? Ну, ну чё, не отчаиваться, не расстраиваться. Ну что, ну, это ерунда ведь, правда. Просто снова оставлять им отзыв. Если ваш старый отзыв висит, то, наверное, нужно его удалить. Может быть, через время поставить новый. А, в принципе, оценка троечка вполне, мне кажется, нормальная. Вполне приемлема до этого заведения. И мы однозначно победим. просто. А победа, в общем-то, в чем заключается? Рейтинг заведения должен быть не выше 3-3,5. Мне кажется, это и есть победа. А, поэтому оставьте, пожалуйста, если вам не сложно. А вам не сложно, я знаю. Ну и тех программистов, которые а, в этом разбираются, шарят и понимают. Напишите, пожалуйста, что они там наделали, каким образом они коммент удалили. Я так понял, что у них сейчас их аккаунт вообще заморожен, что ли. То есть туда новые даже а, пользователи, которые хотят оставить пятерку, они тоже не могут это сделать. Ну, в общем, давайте, все ваши советы нужны, все интересные. И вот номера телефонов. Звоните туда, бронируйте столики. Ну, либо вы же знаете, как это сделать. Можно какие-то телеграм-каналы, говорят, бывает, или что-то еще, которые сами будут за нас бронировать столько. но Ну, а я пойду дальше, поменяй масло и поехали дальше. Ребята, с Лешей договорились сходить в Golden Coral буфет. Это где ты платишь одну сумму и безлимитно-безлимитно кушаешь сколько угодно. Нам торопиться некуда, главное завтра быть к утру остается немножко. Хотя мы вместе не ехали, ехали даже по разным дорогам, представляете? И все равно приехали вместе. Вот Алексей стоит, оказались мы вместе в одной точке. Слушайте, ну у него автомобили там прям достаточно свободно, то есть при желании можно еще вниз опустить, но этого не требуется. Мы пришли в этот буфет. Это город Сан-Луис. Один, один из самых опасных да, городов, считать? Oh, yeah. Да, в самом криминале. Поэтому мы ведем себя очень осторожно, много не набираем, <laughs> чтобы не вызвать никакие, никакого интереса к себе. Я вот видите, только взял брокколи и все. Или что это такое? Просто заплатил 21 доллар, и хочешь, берешь, что хочешь. Ребят, ну что, наступило самое мое любимое время Когда ты отдаешь машину, забираешь деньги Вообще, я привез три автомобиля Сверху, что там у нас Honda Аккорд, еще одна Honda Accord и Ford Fusion. Три тачки отдаем сюда Забираем деньги и Я вчера перед сном расписал список, куда мне ехать за следующим автомобилем Параллельно буду забирать, собирать машину Здесь холодно, градусов 5, наверное, сейчас я вот в шапке, видите, уже Лешка меня преследует, смотрите, опять подъехал Хотя мы не договаривались вообще. Ему тоже в это место тоже скидывать машину. Так, ребят, три тачки отдал. Вот они. Отфоткать или не обязательно, я не знаю. В принципе, машина на OpenShield трейлер, поэтому требования не такие высокие, но пойду чек заберу. Погнали, ребят. Загружаем теперь вот этот джип. Было бы круто, если бы он вместился в середочку. Сейчас попробуем. Леш пока тоже загружает. Я поднял на всю рампу, вот эту переднюю. Не знаю, может быть, залезет туда, но я сомневаюсь, конечно. Но попробуйте второй. Uh -uh. Не залазить. Ну ладно. Ничего страшного. Просто если бы залезал, я бы тогда уже на следующий трип машины собрал. А так не получится. Ладно. Все, Леша меня заблокировал, поэтому мне придется его ждать, на ничего. Он сейчас последняя тачка сгружает. И мы поехали. Кстати, ребят, вот эти машины они шли на open. Именно на вот такой трейлер. Сюда. Машины идут подешевле, но ну, сами понимаете, потому что не закрыт, коробка не закрыта. Но я их тоже взял, потому что ну, мне нужно было сюда быстрее доехать, потому что здесь меня ждут дорогие машины. Хорошие. Но ну, также и Леша тоже ждут здесь. Есть UV большие, хорошие, которые я тоже взять не смогу. <музыка> Поэтому мы сегодня, завтра грузимся и тоже оба выезжаем во Флориду. Видите, вот здесь такой цилиндр есть длиннющий складывает вот эти подножки. А Леша, видите, вот такие прокладки подкладывает для того, чтобы когда ты съезжаешь бампер не задет, еще что-то. А также здесь есть цепь. Он ими не пользуется, но вообще возможно. Здесь специальная трещотка есть, куда ты вставляешь ключ и цепь цепляешь специальным крючком за дно автомобиля и соответственно вот здесь вот такой рукояткой ты затягиваешь для того, чтобы автомобиль не подпрыгивал на кочках, чтобы он как бы статично, стабильно стоял одной, на одной высоте и не двигался. Но некоторые так делают, некоторые не делают. Леша, Видимо, не делает. Наверное, не обязательно. По длине у него немножко длиннее. Видите? Он встал примерно бампер к бамперу, а вот здесь вот насколько, буквально Буквально на сколько. На фито 3.4, да, подлиннее у тебя? Да, фито 3.4 подлиннее, поэтому он не может ехать по определенным штатам. А я даже не знал об этом. Мне Леша вчера сказал, что я, говорит, не поеду по той дороге, по которой ты поехал. Я по фривей поехал, а он по каким-то US небольшим дорогам поехал. Я там поехать. Ой, то есть я. Он поехать по моей дороге не мог. Поэтому вынужден был бежать. Некоторые штаты не позволяют ехать свыше там 53 фита, поэтому он вынужден был бежать. Так, жду, когда он там соберется, и поедем все вместе дальше. Но вот здесь, как вы видите, легче. Например, снизу подлазишь, берешь вот эту цепочку и крепишь куда-нибудь, ну, не знаю, ну, например, вот сюда. За подвеску или за раму, если она есть. А здесь куда-нибудь поудобнее. Или вот за эту пластмасску, например, или заглушитель Вот сюда, например. Или вот сюда, например. Отсюда сюда крепишь. Ладно-ладно-ладно, шучу, а то поверите, будете мне писать, что сюда нельзя крепить, и ты оторвешься на свете. Можно масло заменить, поковыряться в машинах. Так, ребят, тачку доставил. Погнали теперь джип отдавать. Он в ней отдается, я туда не поеду, это далеко, из-за него туда ехать 3-4 часа. Мне очень хочется, поэтому Лешке его отдам, он на открытом трейлере сейчас либо сам отвезет, ну в общем, все будет нормально, не переживайте, ребят. Ребята, подъезжаю к Лёше, почему мне сразу не скинуть было, непонятно, но я думал, что и дистанционно я что-то возьму подороже, поинтереснее. но решили мы здесь диспетчером, что все-таки лучше этот джип отдать локальчикам. Лёша сейчас просто едет на стоянку, на как бы парковку, и он на парковке этот джип бросит мне. Сегодня он мне поможет, в следующий раз я ему, ну, в общем, работа такая. А я поеду собирать себе уже на обратный рейс автомобили. Уже все автомобили готовы, клиенты меня ждут. Работы, ребята, очень много. Решил, пока Леша здесь нет. Немножко похозяйничать, надеюсь, что он не обидится. В принципе, принцип один и тот же. Я включил насос и выдвигаю рампу, которая нужна нам для заезда. Вот ну, примерно так. То же самое, ребят, принцип работы то же самое. Вот насос, вот бак с жидкостью, вот жидкость еще запасная, и два аккумулятора. Все то же самое. И цилиндры. А Леша пока пошел за кофе. Сейчас принесет кофе. Так. В принципе, машина высокая, поэтому без проблем. Все-таки это больше мне надо, а не Леша. У Леши-то трак пустой треллер, ему это не нужно а мне нужно, поэтому поехали блин, страшно наверх-то ехать ребят, как он ездит а вообще ничего не видно, как заезжать как? пойдемте посмотрим, не криво я поставил, нормально да нет, в принципе, высоко. или может на жопу все, Лешка пришел Кровь принес, спасибо, Лёша. Лайк like тебе, Лёша. А я погнал дальше. Я пустой, ребят. Поехали собирать. Ребята, пока все идет даже лучше, чем по плану. До обеда я уже все шесть машин выгрузил. И шесть машин меня уже ждут. Я приехал сейчас на аукцион. Мне здесь нужно забрать первый автомобиль. Начнем, что же? Сейчас подойдем в эту будочку и потребуем отдать мне мой автомобиль. Hello. I want to pick up a You have a release one? Oh, yeah. Can I я думаю, блин. Мы здесь? Так, все, ребят, на гугле я открыл. Так, а что за машина мы вообще? Какую машину ты еще Mercedes-Benz AMG GT. Купе Red. О, oh, Red, я люблю. Красного цвета, ребят, очень легко, видите? Ребят, и машин-то здесь не так много, но я свой AMG GT что-то не нахожу. Кто-то мне говорил, ты квадрокоптер заводи, типа, ищи на нем, летай. Но это фигня, ребят, потому что... Потому что время теряешь, тут быстрее надо, быстрее. Забрал, поехал, следующий, следующий. А то ты квадрокоптер, пока его заводить, крылья раскладывать, теряется время. Быстрее я так сделаю. Ничего делать-то, я не могу найти. Пойду я сейчас к нему и буду настойчиво пушить его, как говорят в Америке. А вот какой-то деятель лазит здесь. Может, они в ангар загнали? Это тоже может быть. Ребята, кажется, нашел. Вон она, MGGT. Сейчас мы проверим ВИН-номер. Если это она, то сейчас пойдем драться, ругаться. Ну что это такое? Зачем от меня они ее прячут? Придется, то есть как-то ну, как выяснять, ребята, отношения. 41-52. Ну вот она. А что у нас здесь делать? Где ключи? Никого нет. Пойдемте разбираться, ребята. Вы же мне сказали кулаками надо вопрос решать. Пойдемте, я все, я готов. Девушка, женщина, мальчик, все ее бить будем. Но я не стала ее бить, ребята. Там женщина и она плюс это. Мне кажется, она меня сильнее. Там какая-то она прям такая в теле. Если бы там был ребенок, например, ну или женщина какая-нибудь или престарелая, например, бабушка, тоже можно справиться. Ладно, поехали. Нашли тачку уже хорошо. Сейчас вот эту штуку снимем и You got an enclosed trailer too. Yeah, right? yeah, yeah. yeah so big, look like truce. <laughs> mm -hmm. Ralph зовут мужичка. Вообще нормальный такой менеджер. Без всяких понтов, знаете, как бывает, когда я там Ferrari забирал. Привет, чувак, здорово, что ты, Можешь попить хочешь, в туалет, что хочешь, давай, без проблем, что ты хочешь? Я говорю, машину хочу забрать, и все, все, все, все, машину, давай, давай, вот твоя машина, езжай. Ребят, это огромные. ну, как вы видели, собственно, когда я делал инспекцию, как автобус X7, новый, бренд new. За него платят очень хорошо, как за полторы обычные машины, хотя отсюда цены на дорогие очень, поэтому, ну, поэтому стоит немножко помучиться. Каждый раз я его, естественно, буду выгонять, потому что он огромный, ну, ладно. Только через окно. Your, uh, full name and signature? Mm -hmm. uh, just type your full name first.